Ничего. Максимум, что мы можем сесть на этом аэродроме, но... Мне надо развернуться энергичным образом, вот с кредом 90 градусов. И вот сейчас как раз в эту Глорию мы заглоримся. Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Сегодня 31 декабря и самое замечательное, что мы можем сделать, это поздравить всех вас с Новым Годом. Ну и, соответственно, слетать передать вам новогоднее поздравление с неба и самое главное что мы можем это сделать почему во-первых посмотрите на наш замечательный пик дебюр видите над ним чечевицеобразное облако там по идее должна сегодня стоять южная волна но ну, я не уверен на сто процентов что она там есть но по прогнозу она там есть но ну, и во вторых со мной летит николай которому папа совершенно царский подарок сделал на новый год полет на планере я думаю я бы за такое в юности бы наверное точно погнали Попробуем слетать. 31 декабря, по-моему, кто в баню ходит, а кто на планере летает. Mm. Как вы видите, вот я говорил, фонать потеть будет. Сразу потеть начал. И это не из-за того, что такое кто нарушал режим. А это потому, что очень важно. Хочу проходник сделать пониже Пролетаем над нашими солнечными панельками. Потихонечку набираем высоту. Наша задача выбраться. по одно облака до Биг дебюле Вошел слой с ветром. Пошла турбулентность. Пролетаем над аэродромом Каспермонт. Видим, что на аэродроме никого нету. Перед нами гора Апоттер. По идее, на ней может быть динамик. Но не факт. Попали, друзья, в волну. Явно устойчивый подъем 3 метра в секунду и это явно не мотор друзья, глушим мотор на планере сейчас остановится винт чпок и сейчас мне нужно винт вертикальное положение получить от него и тогда моторчик станет аккуратненько убираться сам набираю скорость и вижу, что есть восходящий поток подхожу к склону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 И атмосфера очень теплая, то есть сегодня 12 градусов. Собственно, это волна южная, то есть южная воздушная масса с какой-нибудь Африки, наверное. Мы вдоль облачка прекрасно набираем. Почему эта волна образовалась? Давайте, вы, наверное, зададите вопрос такой красивый. Отвечу. Вот сейчас левое наше крыло показывает на склон который которого воздух падает вниз, потом отскакивает прыгает вверх. Вот и все объяснение. Горы могут раскачивать атмосферу, создавая подобного типа потоки. Причем эти потоки вот сейчас в данном случае может быть как динамический восходящий поток, так и волновой. Сейчас видите, по корме облаков от этих чечевиц явно присутствует волновое воздушное течение. Поэтому вы сейчас увидите, мы поднимемся выше облаков и все будет более понятно. А пока мы по фронту этой волны будем потихонечку карабкаться вверх. Итак, мы потихонечку выкарабкиваемся на выше линзы, как она форму приняла. Иногда у нас есть подъем, иногда нет. Волна слабенькая, ветер всего лишь 46 км в час, ровно 190 градусов, получается чуть-чуть легкая западная составляющая. Это хорошо. И я нащупываю место, где будет самый большой подъем. Не знаю еще какое, но сейчас вот у нас до двух метров в секунду заброс. Вдоль этой чечевицы вполне себе можно двигаться с набором. Очень красиво. Смотрите, как проявляется облако. Его не было секунду назад. Динза постоянно будет меняться. Постоянно менять форму, краски, может быть так. Ну, практически над его верхушкой. То есть, как вам обещал, мы заберемся в шортах 31 декабря. Выше. Выше облака, выше снега. Мне пока не холодно. То есть хорошо, что мы взлетели 12, где 12 лет в начале второго. Самый-самый пик погоды такой по освещенности. Вот как солнышко начнет горизонт уклониться. Тогда все станет намного хуже. Класс. очень красиво друзья я прям в это я считаю что это новогодний подарок и будет совершенно неправильным если я э, не запишу вам в таком потрясающе красивом месте э, поздравление с новым годом потому что наш же канал позитивный и я честно сегодня мне позвонили знакомые попросили э, николая мальч, мальчонка со мной сзади летит вот, папа на новый год подарок сделал и я полетел, ну как, надо вроде как оливье резать, с другой стороны думаю, неужели вот я не слетаю и не покажу вот эту красоту юному молодому человеку. Он же во снах будет снить, что он на Новый год летал так прекрасно. Ну и, конечно, папе респект, уважуха за, такое, за такой подарок. Я ему сам благодарен за то, что он меня вытащил сегодня полетать. Поздравления с Новым годом. Со всяких мест видели. А видели ли вы с высоты 3 километра 31 декабря? Я сейчас приземлюсь, прям смонтирую ролик и как раз Новому году выложу. Друзья, я счастлив, что у меня есть канал Мечта Летать, у нас есть канал Мечта Летать, потому что когда-то давным-давно я начал снимать видео, и как-то это вот было прикольно, забавно, но я ничего не умел, потом мне очень многие помогали, вот мой друг Сергей, к сожалению, с нами уже нет, но по сути он, он мне сказал, Волков, давай, ты же, у тебя же все хорошо получается, только давай чуть-чуть старайся. Я начал стараться, и потом вот пошла эта отдача, пошли наверное, не то, что даже просмотры, а то, что увидел, что действительно людям нравится. И это более чем мотивирует, то есть, представляете, вот я сейчас могу просто наслаждаться видами, а я наслаждаюсь тем, честно, вот я очень тащусь от того, что, не знаю, как еще так правильно сказать, от того, что я могу показать вам вот это фантастическое явление атмосферной волны Южной, причем это волна бриллиантовая, она бывает 2-3 года в году, и вот мы ее взяли. И делиться этими картинками мне приятно. Приятна ваша реакция, приятна вот эта обратная связь за то, что вы говорите спасибо. Приятно, что есть глубоко уважаемые спонсоры, которые считают, что... Мой труд может стоить хотя бы небольшую там, копеечку, которой хватает, кстати, на всякие камеры и так далее. То есть, вот я могу честно сказать, что вот монетизация, которая идет там, немного. А, ну, плюс вот, глубоко уважаемые спонсоры. И, в принципе, я могу полностью парк камер обновить. Я сейчас его обновил. Сейчас снимаю экшен 3 с радиомикрофоном, тоже диджаевским. Сзади висит GoPro 11. То есть, посмотрим, что за качество у нас получается. Это классно. Но... Ну, все это деньги это, это деньги а вот это эмоции это вот некая душа некоторая уже но ну, есть завсегдаты канала кто часто пишет всякие комментарии говорит вау там ну, ну, вот любое небольшое спасибо это очень ценно это реально мотивирует мотивирует вот так забраться в небо и с него э вещать вам но я отвлекся <со> <с> кстати кислорода то нет кислород есть оборудование сзади ладно до четырех сможем забраться выше не полезу пусть 2023 будет э, все-таки лучше 2022 -го. ну, год-то был хороший но уж очень тяжелый э, я честно скажу вам когда вот были вот эти коронавирусы 20 -е, 21 думал ну все там хуже быть не может но как оптимисты могу сказать да может то есть то что случилось в 22 это конечно я надеюсь что что пожелать вам можно я хочу пожелать одного, чтобы закончилась война. Пусть эта адская война закончится и люди смогут вернуться к мирному украшению нашей планеты, которая и так красивая. Посмотрите на вот это то, что вокруг. Это же фантастика. Но это все можно делать лучше, лучше и лучше. Здесь каждый, не знаю, каждая горка уже в подъемниках возделываются поля, есть прекрасные пешеходные тропинки, есть красивейшие горноложные парки есть красивейшие дома уютные не знаю хорошо вот пусть везде так будет хорошо и люди будут тратить свою энергию не на разрушение а на созидание вот я наверное больше всего хочу этого пожелать чтобы мы в двадцать третьем году перешли как раз к такой фазе конечно всем здоровья иногда я недавно у меня там заболел живот и болел очень сильно и я подумал наверное вот пока ничего не болит <смех> ты думаешь да и нормально а когда да, что-то заболит ты думаешь елки-палки а ведь здоровье это наверное одна из ценнейших вещей которые есть и дай вам вселенное, друзья здоровье. помимо этого счастье. счастье очень такое эфемерное понятие ну и сейчас например счастлив от того что знаете вот сошлось куча случайностей я сейчас летаю в. Я давно не летал, и от этого наполняет меня позитивной энергией, которой хочется делиться. И какой-то вот щекотка в душе, такое настроение классное. Сейчас Новый год, приземлимся, друзья ждут. Ну, замечательно. И Пусть вы сможете вот этим ощущением какого-то счастья насладиться, и, наверное, оно же часто люди гонятся за счастьем. счастье бывает, что вот я это сделаю и буду дальше счастлив, вот все. А потом просто <смех> не получилось. А самое худшее, когда гонится в счастье, за счастьем, типа за вещами какими-то, куплю какую-нибудь машину вот такую, и вот точно после этого будет счастье. Нет, наверное, самое вкусное счастье это на пути, на пути какой-то цели, на общении с близкими, на идеях, на озарениях, на сверкании в этом мире удачи конечно потому что без удачи тяжело бывает что ты делаешь все хорошо а что-то не получается и на самом деле вот трудности закаляют и наверное трудности дают э, вкус вот этого и победы и, приправляют то части которая на нас сваливается так что друзья всего такого самого самого самого хорошего не знаю хочется э, обнять душу и сказать классно мы Большая, хорошая, замечательная команда, которая объединена, наверное, какой-то любовью к небу. Я счастлив от того, что делюсь этим с вами и буду делать это и впредь. С Новым Годом, друзья! Эй -эй -эй! Пытаемся сделать прямой эфир. Я спускаюсь пониже, потому что связи нету. Что-то вроде как пошло. Пошло дело. Ну что ж, друзья, у меня получился и прямой эфир, и... Там туда выложил, и тех поздравил, и тем позвонил. Поэтому на этой позитивной ноте, кстати, разыгралась волна, видите, как она... Не знаю, какие-то щели появились, еще чего-то. То есть то стало намного интересней. Я предлагаю немножечко пошалить, и после этого замечательным образом пойти на посадку, потому что времени уже много, так сказать, Оливье не ждет. Скажите, как можно променять Оливье на такие полеты? Ну, а что мне жена скажет, друзья, скажет, что мы тут стараемся, цесарку запекаем в собственном соку, а ты, хулиган, облака протыкаешь крылом? Ну, да. Но, на самом деле, жена мне такого не скажет, она поддерживает меня вот в этих всех начинаниях, полетах, и к сегодня я говорю, слушай, я тут полетать на Новый год, так и идти. О, смотрите, как красиво, О, вот это мне не нравится. Облака я не хочу. Оп. Сейчас выскочим. Хотел вам это Гала снять, но видео увлекся немножко. Сейчас попробуем на следующем проходе снять. Это явление, когда Солнце э, создает вот эту вот картинку на фоне облака. Глория, Гала. Я всегда... Я знаю два названия, всегда и путаю. Вот. Крыло сейчас вот до Глории Сейчас... Оп. Вот она, поближе к Глории, так, и не попасть ни в коем образом в облако, а то, что, вы знаете, шалить можно и так, и сяк, главное не шалить, так, чтобы за шалость было, так сказать, больно, неоправданно. Ну, смотрите, попробуем с Глорией еще раз что сделать. Я сейчас набираю скорость. 200 километров в час про такая облака, которое впереди сейчас выскочу на на ветреную сторону что ветер достаточно сильный, дует он со скоростью 44 километров в час и постоянно формирует вот эту вот облачность а облако это живет, кипит, его сдувает периодически за склон сейчас мне надо развернуться энергичным образом вот с кредом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 сбросить скорость, выскочить над облаком можем такую штуку красивую повторить мне понравился маневр а вам? план мой такой отойти чуть подальше от системы чтобы иметь побольше времени настроиться вытащу камеру за борт и совершу такой хитрый маневр за бортом очень холодно поэтому у меня не очень много времени будет камера за бортом Делаю разворотик лихой, лапа и пробуем в эту Глорию. Что ж, друзья мы достаточно нарезвились я разгоняюсь и мы будем двигаться в сторону аэродрома по дороге домой мы решили одним глазком заглянуть на водопад я проверю течет ли водичка или нет зима он обычно весенний такой в эту чашечку стекает вся вода которая образуется и, и там видно замерзшее озеро на этом озере очень красиво я летал достаточно низко а туристы вытоптали на нем такую фигуру определенную. Я сейчас ставлю кусочек, увидите.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 Он бывает, это называется еще бесконечный водопад. Почему бесконечный? Потому что когда дует очень сильный ветер, сейчас не очень сильный дует, 58 км в час. А когда ветер дует сильнее, то часто бывает, что воду вверх выкидывает. Даже сейчас, кстати, видно. Видите, немножко воду сдувает. образуется. Вот она Сейчас мы к пройдем. ю Вращаемся с водопадиком и идем домой. Подлетаем к аэродрому. Это достаточно приличная болтанка, то есть ощутимый южный ветер скорее всего он даже на аэродроме я сейчас подлетим поближе, посмотрим по колдуну появились вот крыло показывает сейчас на роторное облачко по центру долины это все говорит о том, что ветер, который наверху дул, дул со скоростью там, до 60 км в час потихонечку опускается ниже сейчас у нас индикатор показывает 49 но вряд ли сейчас проверю на аэродроме что творится Чтобы рассчитать поточнее Заход на посадку Здесь мог, может быть достаточно сильное снижение Гора впереди Создавать должна довольно приличную турбулентность Колдун показывает Что ветра нет, штиль Но болтанка есть Ну ладно Учтем это Выкинул шасси И буду докладываться Что захожу на посадку Сэрловат Индия Виктор Даунвинг Лендинг Лэндинг Ту Закрылок. Сейчас уменьшу скорость. Болтаночка-то приличная. Лэндинг. Оп. Полностью выпущены воздушные тормоза. И поехали. По моей любимой энергичной конфигурации. Чтобы, во-первых, времени терять. Во-вторых, это просто красиво. Держу 120 на таком вираже, чтобы все-таки небольшой запас энергии иметь еще и в скорости. Ветер будет немножечко встречным, поэтому я не залезаю прямо на торец полосы, рассчитываю рассчитываю окончить вираж прямо над торцом полосы. Видите, как у меня пристрелено все. Оп, хорошо. И сейчас убираю воздушные тормоза. Почему я это делаю? Да потому, что я хочу поближе подлететь полосе, потому что не хочу толкать планер. Вот, подлетел поближе, теперь тормоза где-то на треть и вешу, вешу, вешу. вешу. Ой, здесь, кстати, камера стояла моя. Вот она. Главное, не раздавить. Оп. Теперь проверяю, есть ли гидравлика. Гидравлика есть. Соответственно, будем красиво катиться, ехать к ангару. Плохо видно мне против солнца. Сворачиваю к ангару и еду. Чем точнее я доеду, тем меньше толкать придется планер. Я человек ленивый, особенно на Новый год. Оп. Ровно си дверей. Тюнь! Фух, есть контакт. Ну, держался молодцом. Мы были на 3200 метрах. 3200 да. Выше вот тех облаков, которые на пик довели. Все замечательно. Еще раз с Новым годом. И до встречи в 2023 году на канале Мечта Летать на новых позитивных роликах.